Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 11 августа 2017 года, канал Артподготовка, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, вещаем мы из а, шалаша. Да? До новой исторической эпохи осталось 85 дней. Вот сегодня надо сообщить, завтра первая «Окупай» в Питере. И вот пишут это оттуда. Питерцы к 13 подруливайте к Казанскому. Я так понимаю, Казанский собор. А, да, или вот. И. И в Москве тоже завтра начинается окупать, также в 13 часов на Манежной площади. И продлится до воскресенья, до трех часов. Угу. Нет, ошибаюсь, до да, да, да, двух, потому что дальше придут прогулки. Прогулки а дальше, да. Людей. Так, во сколько завтра в воскресенье? Ой, завтра во сколько и воскр... в воскресенье? До... В час дня в субботу начинается Окупай. Где? На Манежной площади. На Манежке. Манеж. И, и до 14 часов там же на Манежке, потому что будет прогулка, да? То есть прогулка будет теперь с Манежки. Нет, она э, перейдет э, на манежку плавно от э, площади, где памятник Маяковскому. Угу. Тогда ничего не понятно еще. Когда? когда? В два часа люди тогда в воскресенье встречаются у площади Маяковского? Да. в 3 -3 То есть, как, как обычно да, встречаются и В 2 часа начинают движение. движение да где-то около трех э, вливаются выкупают все понятно мальцев с каждым днем молодеет может стоит там и остаться почему же <соценно> молодеет <соценно> это меня просто постригли <соценно> так что к сожалению никто у нас не молодеет все только стареют <соценно> Слава, там твой сралаж дятел долбит. Да, тут вот Андрюш мне сказал, что сейчас люди будут говорить, что нам и здесь, что дверь выпиливают. Так, вот прислали нам фотографии. Тут, ну, мы в Нижневартовске. И был пожар. И вот это было 31 июля на месторождениях тут сейчас вот подряд идут пожары сегодня тоже случился но это фотографии с того пожара это с того пожара вот так это выглядело там вот так вот люди в масках находились и по этому поводу письмо у нас случилось происшествие затлел лес и болоты вокруг месторождения, и их не тушили. Мы работали в дыму, потом пытались с помощью вертолета тушить, но, увы, не вышло. А 31 июля поднялся сильный ветер и подул в нашу сторону от задымления. В 15.00 остановили добычу и нас эвакуировали на 7 километров от очага примерно. Потом приехали большие начальники, которые там командовали, ТТТ и в общем противогаза раздали ну и так далее в общем то есть видео но мы взяли фотографии и, и вот видишь и сегодня тоже случился пожар то есть такая длящая ситуация которая везде на месторождениях происходит Почему? Потому что ну, никто ничего не делает, никому нафиг ничего не нужно, все грабят просто э, с каким-то невероятным сатанинским каким-то упорством и ничего не делают. То есть даже, даже пожар вокруг тут нефть добывают, они не тушат, ну, потому что надо деньги на тратить, там, вертолет вызывать, он денег стоит. Вот пишут, что электричество делалось действительно в Китае, а уж все там происходит, может быть, действительно там, ну, мы покажем как-нибудь фермы китайские, много фотографий в интернете, чтобы, там, фермы, чтобы майнить биткоины, И этих ферм там уже, я не знаю, немыслимое количество, а для них очень важно именно электричество, потому что важно охлаждение. И сейчас, я так понимаю, это электричество идет в Китай. Вот. И... Так... массовый голодовка против судебной системы пройдет в 77 регионах. Это делают коммунисты России. Но их не надо путать с КПРФ. Это спойлер КПРФ. Да? Коммунисты России. И казалось бы, вроде вот эта вот партия должна э -э, воевать против режима, э -э, за режим, да, но получается потрясающая ситуация. Ну, для чего спойлер нужен? Для того, чтобы осадить партию оппозиционные. А оппозиционная ли партия КПРФ? Ну, на нет, если Зюганов там засос, в десна целуется с Путиным, ну, наверное, не оппозиционная. Если Рашкина там подминают куда-то в сторону, который начал не то говорить и говорят, что нельзя Медведеву вопросы задавать, то получается, та партия, которая выдвинута как спойлер, она должна бороться с оппозиционной партией а если эта партия не оппозиционная то эта партия борется с не оппозиционной партией понимаешь, то есть это плюс на плюс минус, да, то есть минус на минус, вернее плюс рождают вот получилась уникальная совершенно ситуация и коммунистов России не зарегистрировали в законодательное собрание Северной Осетии и они теперь, значит, в 77 городах будут голодать и тем самым будут раскачивать ситуацию. Это очень хорошо. То есть спойлер, который должен мешать лететь, он в данном случае работает как крыло, помогает взлету. Да? То есть сейчас все, вообще потрясающая ситуация, все те, кто работали на режим, они тем или иным способом начинают работать против него. Потому что система идет в разнос. Эффект флаттера, то есть все начинает вибрировать, входит в резонанс и бах, разлетается. Вот это очень красиво, это хочется посмотреть и хочется в этом поучаствовать. Так что, ну, удачи им на, на этом поприще. И я думаю, что нужно, стоит поддержать и вообще сама идея голодовок повсеместных таких акций, она очень-очень хорошая, очень красивая идея. Если ее сделать серьезнее, она может быть чем окупает даже. Знаешь, потому что это такой вброс энергии витальный, очень мощный. Когда люди голодают, они в общем-то способны на поступок. А на кандидата в муниципальные депутаты от партии Яблоко Александру Порошенко было совершено нападение? Я так понимаю, что она сделала замечание каким-то там рабочим, который без Соответствующих разрешений Делали какие-то работы Там какую-то канаву копали В общем-то Повредили зеленые насаждения Ну и в результате они ее Избили ну, вот так что Видишь Так Ну в общем-то Такая стандартная ситуация Севший на мере в Хабарском крае кит, вернулся в Охотское море. Да, видишь, то есть все МЧСники, которые только существуют в России, да, были прикованы, прикованы их внимание, энергия к спасению кита. Главный МЧСник там, наверное, выгребал на лодке, плюс мин природы плюс еще кто-то. А все случилось очень здорово, пришел прилив и кит уплыл. То есть вот-вот так вот, так спасся, хотя вот тут всех поздравил министр природных ресурсов, заявив о том, что спасли кита, но еще они каждое утро солнце поднимают и каждый вечер его опускают на западе, поднимают на востоке, опускают на западе. Представляешь, сколько у людей тяжелой работы. И киту, конечно, повезло, что тут все бросились, МЧСники, его спасать. Куда бы он делся без этих МЧСников? И солнце везет, что его поднимают и опускают путинские. Но вот людям которые находятся в шахте мир да наверное все-таки не повезло не повезло этим людям потому что вот я так понимаю что собираются прекратить доступ воды путем установления перекрытия то есть этих людей просто стеной отгородят которые там ну и будут тут же все-таки алмазы. Надо же их добывать, нафиг им люди. Понимаешь? то есть, таким образом, я понимаю, что... Ну, надежды тают с каждым днем. Причем Алроса разрешили брату шахтера лично проводить ход операции по спасению. Я думаю, если бы вообще родственникам разрешили спасать этих шахтеров, то, наверное, был бы эффект гораздо лучше. Просто сказали, ну, мы тут не будем ничего делать. Мы алмазами занимаемся, нафиг там ваши шахтеры. Вы их там сами как-нибудь вытаскиваете. И, может быть, даже и вытащили. Так что, ну, такая вот какая-то ситуация. Очень противно, если говорить честно. А вот мальчику, очередному мальчику, да, пропавшему двухлетнему, в Иркутской области, повезло. Его нашли на следующий день, в полутора километрах от дома, в лесу, ну, живым и здоровым. То есть ему повезло. Там тоже, я так понимаю, особо. Особо много МЧС, МЧСники потрудились. Повторно, значит, вот... Ага, так... Да, вот... Так, это не то. Это не то, да, вот, значит... Буровая вышка упала на горячее... На горящее ван гигантское месторождение... В общем-то там стояла вышка В ханты автономном округе Произошел Пожар, взрыв Два человека пострадали По предварительным данным а Их в Сурбут в ожоговый центр Отвезли И в общем-то Продолжаются взрывы и пожары На Различных месторождениях Вот такой нам Наш сторонник прислал такую фотографию, вот так этот взрыв выглядел, я уж не знаю откуда это снято, так что видите как все происходит, интересно все что связано с добычей газа, нефти, то есть никто особо сильно не переживает за людей и даже за сами в общем-то, эти буровые, ну, это такой расходный материал. Главное гнать сейчас, ни на что не останавливаться. Они, видно, посчитали, потому что всякие профилактические работы, все это стоит каких-то денег. И на выходе оказыв оказывается, что лучше вообще ничего не делать. Пусть взрывается, это гораздо дешевле, понимаешь? Они даже решили сделать такую установку в своих внутренних кругах, что в любых ЧП на месторождениях, Виноваты сами люди. Да, ну это уже было, и мы все эти, проходили их установки, когда они засирают полностью экологию и просто расплачиваются с экологами, с местными. Если что-то случается, значит виноваты те. Ну, стрелочники, кто непосредственно работал и так далее, потому что им гораздо дешевле такой вот хищни хищнический вариант добычи полезных ископаемых. То есть они думают только о наживе, больше вообще ни о чем не думают. Самое главное, что они не думают ни о какой ответственности. А, в общем-то, экологические преступления, ну, они не имеют срока давности. У Путина я не знаю как нам наплевать Как у Путина Я говорю как будет и обратной силы обратную силу они будут иметь то есть если ты насрал вот здесь потом уехал куда-то там на какой там я не знаю на Гавайи там сидишь и думаешь что ты будешь курить там, с голландской сигарой с гавайской гитарой и с ромом да там с ямайским ну не будет этого выловим привезем посадим там за экологические преступления надолго будем сажать причем нам пофигу что в этот момент э, было да вот сейчас допустим за это ничего ну как? Ничего. Это же отражается на нас, на наших детях, на нашей земле. Так что будет все за это. Славович, Славович, ну Вот так, похоже, тенденция и подтверждение того, э, тех догадок, а может быть даже не догадок, уже от сформировавшихся э, взглядов, что Россия превратилась в полностью Европу в европовладельческое государство. Ну конечно. Людям относятся как к рабам. И вот э, наш... Э, Зритель наш, соратник, прислал э, письмо, он описывал ситуацию в тюрьмах. И большая часть заключенных, по его словам, э, это процентов 80, это люди, которые сидят за э, якобы распространением употребления легких наркотических средств, так называемых спайсов, которые буквально вот несколько лет назад были совершенно в легальной э, доступности, в легальной в продаже. Огромное количество людей их употребляло, успело пристраститься и в какой-то момент э, пустили жесткий закон, что теперь это все запрещено и карается э, высочайшими сроками заключения. Эти люди попали в тюрьмы и теперь они э, обеспечивают государство своим бесплатным трудом э, в огромных количествах. Который запрещен. Принудительный труд по Конституции запрещен. Да, мы знаем, что огромное количество заключенных в общем-то, решают... Путинские вопросы. И здесь не только а, сейчас феодализм уже а ты прав, уже рабовладельческий строй. Пожар на трикотажной фабрике в Смоленске тушь вторые сутки. Не знаю, потушили или нет. Вот вчера вы думали, что его потушили, потому что были сообщения. А сейчас вот, подтвердили, что ну, днем, по крайней мере, что еще горело, что один человек погиб. Так что, а вот во время учения в Псковской области погиб десантник. Ну, причем десантникам свойственно погибать, разбившись. А здесь я так понимаю, что классический вариант, то есть неосторожное обращение с оружием. Ну, сейчас так погибают в путинской армии, потому что, ну, ну, потому что, я уж не буду говорить, почему. Потому что маршал там такой сидит, который дня в армии не служил. Потому что много других там таких спасателей. И поэтому десантники сейчас погибают от другого, от того, что сами друг друга или сами себя застрелили случайно. А не потому что там парашют не раскрылся или что-то там произошло. Опрокинулся у вас с туристами в Геленджике, погибла женщина. Да, в Уфе Газель водитель в Мерседес врезалась и погиб водитель. И вот обратите внимание, сейчас очень много лобовых столкновений, и в интернете вы можете увидеть сделанные регистраторами странные кадры, когда машина выходит в лоб. И не вот внезапно, а где-то издалека идет, идет, идет. И это уже с регистратором остановился, а она его насаживает. Такое ощущение, что люди не видят. Представляешь, то есть летят и не видят. Раньше, вот, ну я много по дорогам езжу уже там, я не знаю, сколько. Сколько я езжу? 35 лет, да? И такого я не видел. Я вот смотрю на регистратор и диву даюсь вообще, как получается такое. То есть здесь вот такой же точно вариант лобовой атаки, поэтому имейте в виду, что если вы даже остановитесь, это не факт, что у вас никто не врежется. А вот да. в Китае врезался в стену в, то, в тоннеле автобус, погибли 36 человек, и это какая-то магическая цифра, потому что одновременно с этим в Египте поезд столкнулись поезда и тоже 36 человек погибло, 120 пострадавших, легкомоторный самолет потерпел близ Новосибирскую аварию, пилот погиб, и семилетнего мальчика в Ростовской области убило ток во время игры. И только вчера мы вас предупреждали, если вы помните. И говорили, что учите детей брать источники тока правой рукой, а не левой. А лучше вообще аккуратней с этим лучше. дети вообще с источниками тока не, не имеют дела. Но если уж берут, то пусть берут правой рукой. Это должно четко быть. Вот прям вчера только, если ты помнишь, вечером говорили об этом. Бастрыкин поручил перепроверить данные о нарушении прав инвалида из Орла. Ребенок инвалид, у него не работает подъемник дома, и он не может выйти на улицу из-за сломанного в доме подъемника. О каком подъемнике идет речь, я не могу понять, то ли, но это точно не о лифте. В общем-то, у большинства детей инвалидов вообще в России нет никаких подъемников, какие нахрен подъемники. Какие здесь подъемники, Вообще о чем речь? Живут в таких условиях, у большинства инвалидов нет колясок, у многих не нужно костыли купить. Вы посмотрите, о чем речь там, проверяет Бастрыкин, пусть себя проверит. Не зря девушку не пустили в ресторан в Останкинской башне. Из-за безопасности. Мы рассказывали, что Останкинская башня это сейчас некий особый объект с точки зрения безопасности, где дважды тебя трясут при входе. Мы даже видео показывали. Я сам туда ходил и обомлял. Вот эту девушку не пустили, потому что говорит, если что случится, будет эвакуация, а вы незрячие, значит, вот инвалидов мы сюда не пускаем. Это с точки зрения программы, которую Медведев там двигает, как он называет, доступная среда. Да, ну, значит, вот Останкинская башня, это не среда, это четверг, да, как в том еврейском анекдоте, поэтому девушка туда не попадет. Видимо, это, это их самое главное оружие по одурачиванию населения. Ну кажется, да, представляешь, происходит. какая прелесть, вообще я в шоке, это вот что, ну, девушка, предположим, инвалид, да, но он же не а, этому инвалид, да, он же по зрению инвалид, и он вправе сам принять решение. Ну, да, ну говорят, вы знаете, вы не сможете эвакуироваться отсюда. Ну, ладно. Это мой выбор. Кто может мне сказать, там, что вот ты не должен это делать, потому что для тебя это опасно. Ты пошли вы в жопу, извини за выражение. Я сам решаю. Я взрослый человек, девушка взрослый человек. Она сама решит, что для нее опасно, что для нее безопасно. Да? Вот она выйдет слепая, будет ходить по карнизу, там где-то там, по балкону, по перилам балкона. И кто-то может сказать, что нельзя ходить по перилам балкона, потому что ты слепая. Но это ее выбор. А взрослый человек, ну, если бы она была ребенка, да, и можно было бы угол там поставить и так далее. А взрослый человек, она дееспособна. Инвалидность, если она не... По психическому заболеванию. Не лишает человека дееспособности. Да даже и по психическому заболеванию он должен быть лишен дееспособности судом. Это дееспособный человек. Представляешь, как нарушается Конституция в цвет. А кто нарушает Конституцию? МЧС. Приказ МЧС кого-то там не пускать. Да вообще. А завтра кого они пускать не будут. Следственный комитет начал экспертизу за гранд паспорта режиссера Кирилла Серебренникова. Их какая чушь. Ну, ты же сам понимаешь, что у этого Кирилла Серебренников во время обыска забрали паспорт. Теперь начался шухер, ему надо куда-то ехать. Вопрос возникает, зачем паспорт? А при обыске всегда изымают загранпаспорт. И я всем рекомендую, на кого проходит обыск, прежде чем вам спилили дверь, спрячьте загранпаспорт так, как чтобы его не могли найти. Это мой вам совет, так сказать, профессиональный. Поэтому вот Кирилла у Кирилла Серебренникова, у Кирилл не было опыта и не было такого консультанта. Поэтому он не спрятал паспорт, у него нашли, его забрали. Теперь ему куда-то надо ехать. А он говорит, да нет, мы тут вот экспертизу проводим. А вдруг он у тебя поддельный? Писать что решается вопрос одним звонком. Выдавался ли паспорт Кириллу Серебренникову? За номером таким-то, да, выдавался. Ну, все. Вот вся экспертиза. А если там скажут, не выдавался, тогда на экспертизу. Ну, там же никто этого не сказал. Понимаешь, какая прелесть. МВД предлагает сократить сроки оформления загранпаспортов для россиян. Ну, чтобы все могли убежать. у всем раздали, всем паспорта сказали, бегите отсюда, вы нам не нужны. нафиг. И усилили бы репрессии, чтобы все разбежались. Но они же этим занимаются. Им люди нафиг не нужны. Они уж их и так, и так, как в том анекдоте. Помнишь, когда, говорит, мы уж им говорит, и колбасу там не даем. Ну, это советский анекдот, там и мясо, там, и сыр сократили, и зарплата там невысокая, и все. И, и все равно, говорит, они живут. а ты их дустом не пробовал? Вот так и здесь. Они только вот дустом нас не пробовали, хотя и не факт. Может, и пробуют. Минком связи опубликовал проект приказа о предоставлении ФСБ личных данных пользователей со соцсетей. Да. Ну, что можно сказать? Вот Минком связи, видишь, так... Там тоже, наверное, наши люди есть Они раз эту информацию подкинули Это что мог быть секретный какой-то приказ О предоставлении ФСБ личных данных Пользователей сетей А его как-то открыто запустили Чтобы все знали Что вот э, такие сети Как ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс Пишут и даже Телеграм Должны подчиняться этому приказу Интересно И вот расшифровывать всех ну, значит, нужно пользоваться теми сетями, которые не принадлежат ФСБ или Минкомсвязь. В России задержаны немецкие полицейские. Странная совершенно ситуация. Задержали в Санкт-Петербурге трех полицейских немецких. Опросили, допросили, потом отпустили. И, в общем-то, причем допрашивали по вопросам, связанным с их работой, какой-то, в общем-то, наезд, мягко говоря. Причем там в Германии был такой разговор о том, что ну давайте не говорите, что вы работаете в полиции. Но э, министр их сказал, что это делать нельзя, потому что тогда их могут в шпионаже обвинить. Хотя какая связь между полицией и шпионажем. Но... Тем не менее. И, в общем-то, фигня как происходит. То есть Путин, я так понимаю, решил поссориться со всеми. Причем на любом уровне. На высшем, там, на среднем, на низшем уровне, на уровне вот, каких-то полицейских и так далее. Турция не поддерживает антироссийские санкции. Да, чего Шаглу сказал, что не поддерживает. Я понимаю, что не поддерживает, но Турция сейчас выпендривается против США, и я так думаю, что недалеко то время, когда санкции будут введены против Турции. Но вот я не знаю, что будет с Турцией насчет участия в НАТО, да? То есть Турция сильно перегрела ситуацию. И я понимаю, там в отношении ее зубами уже щелкают, но она страна НАТО. И вот это, в общем-то, очень, я говорю, неприятно, по крайней мере, для США. Вот в спрашивают, какой будет флаг после 5-11. Да сами решите, проголосуйте, какие проблемы -то. Если я еще буду флаги выдумывать, это будет вообще, вообще прикол. В Турции вынесли приговор россиянину, якобы планировавшему атаку на самолет США. Ну, представляешь, вчера пришла информация, что россиянин планировал при помощи квадрокоптера атаку произвести на военный самолет США. А сегодня его уже осудили. То есть, почему российское посольство не знало о том, что у них находится, ну или вообще никому не сообщало о том, что в Турции находится гражданин России, которого судят по такому интересному делу. Его не один месяц, ни один месяц велось следствие, и не вчера его задержали. Ну же, его вчера задержали, сегодня осудили, что ли? Конечно, эта процедура шла несколько месяцев, но как бы, посольство не до этого. Этому посольству надо заниматься какими-то другими делами. Так что вот Мы только вчера узнали, что существует такой Ренат Бакиев, который хотел якобы сбить самолет США при помощи квадрокоптера. И сегодня его уже посадили. Роспотребнадзор признал условия в Турции небезопасными для туристов. Странно. То есть нужно объявлять о том, что там эпидемия. Они там что-то небезопасные. 500 россиян в настоящий момент болеют. 500 человек болеют. И это небезопасные условия. За это надо подвешивать. Понимаешь? Вот таких, которые об этом так вот мягко говорят. То есть нужно закрыть Турцию немедленно было. Объявить карантин. И в общем-то смотреть, кто там прилетит. Потому что Карантинные мероприятия, какой бы я демократ ни был, но считаю, их надо проводить в самой жесткой форме. Ну, потому что, ну, а как иначе? Представляешь, такую заразу притащить в страну и тут потом не знать, как от... излечиться. 500 человек сейчас болеют. Там, сколько, сколько приедет назад и сколько заразиться. И во всем этом кто виноват? Режим, безусловно, который не хочет ссориться с Эрдоганом. Готов, чтобы вся Россия заболела, только не поссориться с Ардаганом. Да? И вот популярный курорт признали опасным для туристов. То есть, это залив в, в, в, в Анталии, который, собственно, и стал рассадником этого заболевания, как саки вируса. Тут вот предложение в чате высказывают. Слава, придумай программу хоть раз в неделю, чисто общение с людьми, кто в чат пишет без новостей. Это будет многим интересной, полезнее для общего дела. Вот такое мнение высказывает наш зритель. Да, хорошо. Можно так поступить, я думаю, не в ущерб новостной программе. Ну, там, я не знаю, там, по четвергам, например, когда-то днем. Но нужно определиться, когда в дневное время. Мы подумаем, как это сделать, и я обещаю, что сделаю. Вообще, мы планировали проводить вебинары. То есть, тысяча человек может участвовать в этом. Это, я думаю, и транслировать это в прямом эфире. Чтобы непосредственное было участие визуальное. Яйца с, с фипронилом попали в 15 государств ЕС и за его пределами. Вот, а ты спорил со мной. Я тебе сказал, что за пределы ЕС выйдет. Ты говорил, нет, не выйдет. Так что яйца, которые могут быть из ЕС, желательно не надо кушать сейчас. Потому что там видишь какой-то фипронил. Надо, кстати, про него прочитать. Ничего не знаю про этот фипронил. Но ну, если он пестицид, то это уже все плохо, потому что он встраивается в любую пищевую цепочку и доходит до самого верха, да, то есть начинает, там, я не знаю, там от какой-нибудь кукурузы и доходит до человека в конечном итоге, да, через все корма, а потом может повлиять даже на, ну, если это пестицид, даже на потомство может повлиять. ФБР раскрыла схему финансирования ячеек ИГИЛ в США через ИБЭЙ. Да, тут пишет плагиат Навального будет. Это по поводу того, что вебинары проводить? Я, брат, не слышал, что проводит вебинары. Так что что-то какая-то странная. Да, оказалось, что через eBay происходит финансирование, как утверждает. Но я так понимаю, что мужика, которого приезжали за то, что он там какой-то террорист, он никакой вовсе не террорист. То есть там просто какие-то финансовые махинации, его за это сейчас трамбуют в США. Ну, там любят трамбовать за финансовые махинации и обвинять каких-то хакеров в терроризме, кого-то обвинить. Посмотрим, чем он закончится. Там все-таки правоохранительная и судебная система несколько отличается от российской. То есть там нельзя судить человека по команде. Вот в чате человек интересуется а про Купай, Андрей скажи уже что это то есть еще раз поясню. окупай а это акция долговременная то есть есть прогулки свободных людей на них люди могут познакомиться встретиться но пообщаться толком не всегда удается окупай а это более долговременная акция когда люди приходят в одно место где-то определенное в городе Скорее всего, это место большого скопления людей, чтобы можно было самим друг с другом познакомиться, как-то обозначиться, наметить какие-то общие интересы, познакомиться и приобщить к своему в движению, к своим мыслям других людей, которые будут проходить мимо. То есть это такой открытый клуб единомышленников под открытым небом, где в течение долгого времени люди привыкают быть на улице, привыкают, что улица это не, ну, не должно быть опасным местом для общения и сбора людей. То, что в общем-то эти власти преступные пытаются запретить, то, что в Конституции прописано четко, что люди имеют право на собрание, митинги, шествия, демонстрации. В любом месте, без каких-либо уведомлений, там свободно, открыто, ну, естественно, без оружия. Это все прописано в Конституции, это все можно прочитать. Поэтому окупай подразумевает, что это длительное проведение времени на улице. 600 тысяч сирийских беженцев вернулись домой с начала года, так вот пишут. Но я думаю, что это не издалека они вернулись, это они из лагерей, лагерей переселенцев, которые в двух шагах. Понимаешь, то есть те, кто уехали в Европу, навряд ли вернулись 600 тысяч домой туда. их. Теперь их не вышибешь. Мы за время наших... Так сказать, мытарств видели очень много сирийских беженцев Так что везде, где только можно Хакеры оставили без мобильной связи 7 миллионов жителей Венесуэлы Да, это тот вариант, про который мы говорили То есть а здесь некая модель 5-11 работает, видишь, они там Хлопнули мобильную связь. 7 миллионов жителей Венесуэлы, ты понимаешь, это, это как 100 миллионов жителей России. То есть, это хлопнули мобильную связь. Американцы начали строительство на украинской военной базе. Ну, это под Николаевым, я так понимаю, в Очакове устроят значит, на территории вот этой Очаковской военной морской базы строить там какой-то оперативный центр, ну, центр управления, я понимаю, так, что он нужен для проведения учений и так далее. И вот всякая разновато, да, там кричала по поводу того, что американцы хотят базу в Крыму построить. Если бы Крым не захватили, то там была бы американская база. Ну Вот вам, пожалуйста. В Николаеве. Какая разница? <смех> Это первое. Я думаю, что если бы Крым не захватили, то никому бы и в голову не пришло строить американскую военную базу к Крыму. И в том числе в Николаеве не пришло бы в голову строить. Вот вообще бы не пришло. То есть эта военная база появилась на Черном море именно потому, что захватили Крым. Трамп заявил, что угрозы Гуаму не сойдут с рук Ким Чен Ыну. Да, ведь Трамп что-то заточился, он сказал, он очень неуважительно отзывался о нашей стране. Еще называл вас грязным земляным червяком. То есть, для Трампа это главное, что неуважительно отзывался, все, надо испепелить его. Он говорил ужасные вещи, но со мной этот срок не пройдет. Очень интересно, если бы не было так грустно. Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР все заряжено и готово к бою и вот в этой ситуации конечно когда с одной стороны там говорят сейчас мы хвасон 12 как хвасонем по Гуаму пролетит над Японией ну не зря же они сказали что, чтобы японцы еще мандражировали да? а тут еще рядом Южная Корея, Китай там Россия и куда этот Хвасон-12 полетит одному Богу, только известно, толстенький точно не представляет, куда он полетит. Ну, туда, в сторону Гуама, как в том анекдоте, помнишь, про Воронеж, когда из Китая запустили да, сосну, набитую порохом, да, и как все рвануло, все обожженные валяются. А не, не, когда запускали, Малджидун говорит: а как узнать, что полетит в Воронеж? На ней, ну, иероглиф написали, в Воронеж. И все, как она бабахнула, всех сожгло, там, порвало, с занозами все. Ему, говорит, нифига себе, вот это да. А ему, говорит, а что в Воронеже творится? Вот так и с этим Гуамом. Скажет, представляете, на Гуаме творится? Там пол Северной Кореи разнесет. Причем, если так вот, без шуток, да, откровенно, говорит, вот, предположим, этот Хвасон-12 полетит и, и не то, что не долетит, ну там, не дай бог, на Японию упадет, ну там Хиросима Нагасаки уже как бы там ждут, наверное, уже сидят в подвалах, а упадет прям здесь же и бабахнет, вот там произойдет, маловероятно, ну вдруг, произойдет ядерный взрыв на территории Северной Кореи. Знаешь, там, грубо говоря, что в Воронеже творится. Там, то есть, все, кто рядом, это нужно уже сразу закапываться. Потому что там -то пойдет такой облако. Куда оно пойдет? Ну, скорее всего, на Владивосток, конечно. Скорее всего, на Хабаровск. Куда-то в эту сторону. Куда роза ветров. Но если не в эту сторону, то пойдет тогда на Японию. Но ну, там уже к этому привыкли. Или на, на Южную Корею. Или на Китай. То есть, в любом случае, всем там, кто рядом, всем будет классно. вопрям. прям. Поэтому... Я, честно говоря, не понимаю а, ситуацию, потому что люди как-то, ну, японцы, да, они там бесятся. А, Трамп подогревает, ну, потому что он ничем не рискует, а остальные-то чего молчат? Ну да, у Толстый долбанет этой ракетой, я вполне допускаю дальше, что делать? Куда он долбанет? Во Владивосток, в Хабаровск, в Нагасаки с Хиросимой, в Пекин, куда полетит эта ракета, кто может гарантировать? Вот, и США просит Британию направить самолеты-разведчики в КНДР и найти военные объекты. Ну, ты знаешь, честно говоря, заявление странное. США при таком потенциале, при таком количестве спутников, если они не знают, сколько там в КНДР военных объектов, ну тогда нет зачем и залупаться, а? Ну, давай, говорите откровенно, если ты не знаешь вообще, о чем речь, как в том анекдоте, а вы что, летать не умеете, да? -то тогда выпендриваетесь, помнишь? Когда звери в самолете, там, ворона бегает, что-то там, он говорит, ты что делаешь? Он говорит, выпендриваюсь. Ну, и заяц стал выпендриваться, вот в вороне можно, и, и лиса, там, и медведь, в конце концов, все там, били, колотили, самолет раз развалился, ворон все звери прижались, ворона подходит к запасному выходу, говорит, а вы что? Летать не умеете? Он говорит, нет. А что тогда вы пендриваете? Вот здесь такой же вариант. Если вы не знаете, где у него военные объекты, ну, я думаю, что все-таки знают. Ну, тогда нафига вот этот Димаш Британию позвать в помощники да, выяснять, <laughs> где военный объект. Ну Такая чушь вообще, просто несусветная, и, и вот она нагнетается, нагнетается уже совершенно. То есть зерно рациональное уже ушло, в информационном мире происходит некое формирование вот какой-то информы, которая уже живет сама по себе и должна тут всех порвать в куски можно так предположить, что они пытаются, американцы, в смысле, понять, кто будет в дальнейшем выступать в качестве их союзников, не дай бог, какой-то файт. Да никто не будет, поверь мне, даже самые близкие. Вот Япония разворачивает комплекс ПВО в ответ на угроз КНДР. Я думаю, не только там уже я, как, ямы копают, там. там, в общем, люди, как бы привыкшие к всему, у них нет никаких иллюзий, я думаю, что они там. Не ждут, а готовятся. Все нормально. Российский ПВО находится в повышенной боевой готовности из-за ситуации в КНДР. Это сообщили все СМИ. Заявила глава Совета обороны об этом. И вдруг заявление Министерства обороны, которое опровергло приведение в боеготовность сил ПВО из-за КНДР. Там что, вообще дебилы? Но представляешь, ситуация какая? Весь мир готовится воевать. Причем совершенно открыто об этом заявляют. Трамп орет, мы вас порвем. Толстый говорит, мы вам Гуам кинем. Там все нормально. Японцы молча просто ставят системы ПВО. Южные корейцы подгоняют свои дальнобойные орудия. Тоже уже там по-своему перекрестились. В общем, все все, все знают. Да? И... И китайцы, которые, знаешь, мы там сейчас, коммунистическая партия, за Корею вступимся, а тут весь китайский народ в виде китайских СМИ, которые являются официальными источниками информации коммунистической партии Китая, как умоляют. Коммунистическую партию сдержаться и не вмешиваться. Это, там, Сдержите меня, 7 могучих мужиков! Китай так себя ведет, понимаешь? Конечно, он никуда не будет вмешиваться, нафига ему это нужно, ничего там больные сидят, но зато партия, значит, коммунистическая Китая, в общем-то, выглядит ну, не, не совсем плохо. Да? Вот. И в этой ситуации. Министерство обороны России говорит, а мы ничего не видим, а у нас нет никакой боеготовности. Это официальное заявление. Почему? Ну они даже промолчали, там СМИ сказали, что там какие-то совет бывшие совет Федерации сказали, ну мы там это промолчали и все. А тут получается такая ситуация, что, в общем, непонятно, что у них в башке. То есть, весь мир в ужасе, а они опровергают. А мы говорим, а мы не в ужасе, а нам похер. А что там, Дальний Восток, Сахалин, Хабаровск, Владивосток, нам похер. Вот так это выглядит. Это они так хотят думать с каким-то выном. Да я не вы знаю говорите. вообще, о чем речь идет. Но это маразм. То есть со всей. То есть после, следующий этап после этого, ну вы что, не готовы? Ну тогда в отставку уходите, главное там. Как же вы не готовы -то? Весь мир готов, а вы не готовы. Китай обвинил США в нарушении территориальных вод. Да, то есть вот. И. Я говорю, вот э, тут тоже статья, что Китай призывает Пекин к нейтралитету. Это то, о чем я говорил, что СМИ Китая требует, чтобы Китай не вмешивался. И Китай, в свою очередь, вот такую выбрал э, позицию, обвинил США в том, что эсминец зашел в территориальные воды Китая, но они, в общем-то, не территориальные воды Китая. Это экономическая зона при условии, если э, спорные острова принадлежат Китаю. Тогда это экономическая зона Китая. И, ну, в общем-то, я не думаю, что э, это очень страшное преступление. Тем более, что э, США не признает за Китаем этих островов, Поэтому, в общем ну, Министерство иностранных дел Китая осудило приближение американского эсминца Джон Маккейн к островам в, в Южно-Китайском море. Ну, и, и тоже вроде мы там против. Но ввязываться в драку на стороне Северной Кореи Китай никогда не будет. То есть они могут протестовать. Они могут там бойкотировать чего-то, они могут митинговать у посольства и даже в Совете Безопасности поднять вопрос. Но никаких решительных действий они проводить не будут, ибо это самоубийственные действия. То есть Китаю совершенно не нужно. А вот житель КНДР ночью переплыл по морю в Южную Корею. Видишь, кому война, кому, мать, родная, одному человеку повезло. Пока все бегали, там готовились к войне. Ну, естественно, в таких, в, вот люди не понимают, что в такой ситуации бдительность утрачивается. То есть, когда все ждут ракеты, там авианосцы, я не знаю, то один человечек может пробраться. Да? То есть все обычно пытаются пробить. Границу, когда праздники. В да. праздниках, наоборот, она охраняется очень хорошо. И очень боятся, когда все усилено. Там. А это как раз самый лучший вариант. Потому что глаз замыливается, уже никто ничего не... Там можно хоть на козе верхом проехать. Чувак проплыл, молодец. У нас Ты... тут большое еще дополнение по информации о прогулках свободных людей. Вот в Сочи. В воскресенье будет в 18.00 в сквере на улице Орджоникиза у памятника Островскому проходить прогулка свободных людей. Вот да, хорошо. Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов США из РФ. Ну, я так понимаю, что это с некой иронии, Не, он. Сказал, что я благодарю. Это как очень сейчас любят пользоваться всякие тролли. Мальцев благодарил Путина. И там вырезают. Слава Богу, кость нашел эту запись, надо ее выставить. Она там как по СТС, что была, где я, будучи зампредом, сказал, что я благодарен Путину только за одну вещь, что он не идет на третий срок. Тогда, когда он отказался, больше он ничего не сделал, вот это вот он сделал. Так что, а вот это вырезали, и Мальцев благодарит Путина. Трамп, я тоже думаю, что иронизировал, хотя, видишь, шутку не поняли. Не, ну как благодарит, он говорит, мы там сокращение хотели проводить. А тут вот, значит, так. Путин сократил вместо них вместо самих, то есть поставил перед фактом, но тут все обиделись, и Макфол, значит, постыдно и непатриотично сказал про, про Трампа, и, значит, раскритиковали другие чиновники, сказали, что они там кровь мешками проливают, работают там, я не знаю, невозможно как, а тут вот Трамп. Оказывается, их сокращать хочет, но ну, если они забыли, это, в общем-то, одно из условий его предвыборной программы сокращения аппарата. И Госдеп, наверное, тут ну, на первом месте. Да? Работники Госдепа разъявились? Из-за слов Ну да, да, да. И вот Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях. Я вообще, честно говоря, очень дивился. Это на территории смыслов, которые абсолютно бессмысленны. То есть территория смыслов, да, у них много этих смыслов, Не один плюрализм смыслов, так надо было назвать. Что-то как-то они не креативны. Мне вот это название про прям... Оно мне как серпом по одному месту, не знаю, прям, как люди не нравятся, как это там, пенопластом по асфальту, там высоцким железом по стеклу. Да. А мне вот когда я такие вот какие-то нелепицы слышу, типа территории, смысла, мне аж зубы сводят. Вот И он сказал, сейчас мы переживаем однозначно переломный этап в международных отношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах и объективно формируется то, что мы называем полицентрическим миропорядком. Бля! Вот Лавров, что он курит или нюхает? Они каждое 9 мая ходят и рассказывают о величии, величии победы, да, и она действительно великая победа. И говорят о том, что это была самая сильная армия, и что Советский Союз на тот момент был сверхдержавой, я с этим не могу не согласиться. И тут они говорят про несколько столетий нахождения нас в жопе. Так в жопе мы были или нет, вы мне вот объясните. Вот они нам рассказывают по поводу холодной войны, по поводу того, что был паритет, что были два центра, и я в это верю, потому что я тогда жил. И если, допустим, я мог бы не поверить кому-то, я, я верю Мао Цзэдуну, который говорил про два центра, и надо, чтобы Китай был третьим. И, в общем-то, идея Мао Цзэдуна была продвинуть Китай, сделать его третьим центром силы, что, собственно, и получилось. Да? И, и вдруг мне говорят, этого не было. Так вы определитесь, Лавров, было это или не было? Ну вот он говорит, вы это же вообще, это бессмысленно с точки зрения проводимой их политики. Ну то есть, и если они хотят вернуть, как они нам с Путиным рассказывают, былое величие, там центр силы и так далее, ну это я понимаю, да? А, а если этого никогда не было, если много столетий было, там вот Запад доминировал. Да чем они хотят вернуть-то? О чем речь вообще? Я, я прочитал, я думал, вообще чувак, ну, то есть уже на тяжелое перешел, что-то сильно тяжелое такое. Причем он там хахмил по полной программе, он там студента мамой просил поклясться, что все любят Лаврова, да? Помнишь, как это в грузинской школе там... Гога, теорему Пифагора, расскажи. Говорит, квадрат гипотенузы учителя равен сумме квадрата катетов. Докажи. Мамой клянусь. Вот приблизительно здесь такой же вариант. И про басни Крылова вспоминал. Я тоже, вот, когда их вижу, вот этих всех Лавровых, Путиных, Шойгу, всегда вспоминаю басни Крылова. Которая заканчивается, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Понимаешь, вот это проник как раз. Лавров заявил, что в США в, некоторых, что США в некоторых странах руководят оппозицией. Слышите, в США Госдеп, слышите, что Лавров говорит? Вы затрахали уже, когда вы будете руководить оппозицией в России. Я все время про это слышу, ни одной суки от вас не приходило. Пришлите хоть какого-нибудь храмового, который придет и скажет, я вот из Госдепа пришел, там мешок денег принес, помогальщиков привел, блядь, где они, помогальщики, хрен вы, почему вы Путину помогаете с Лавровым? А это он назвал беспардонным продвижение интересов США через санкцию. Ух, блин, представляешь, какой такой молодец, Лавров, конечно, считает, что... Вооружение Китая не угрожает России. Ну, конечно, а что, конечно, там, дракону, дракону, ну, зубы чистит. Разве, разве это опасно, да? Э, а что же тогда угрожает России, если вооружение Китая не угрожает, а? Что тогда угрожает России? Вот э, батальон НАТО в Польше там сраный, да, или там что они поставили? В Литве... Три танка М1 Абрамс, да, или мы сегодня будем говорить о 10 который сел э, в Эстонии на автостраду и сломал там себе что-то. Это угрожает России. Или Китай, который вооружается до такой степени, что уже э, ну, переходит из категории, так скажем, э, обычных армий в категорию армия будущего. И это надо, об этом надо задуматься. То есть это уже не армия настоящего, это уже армия будущего. И если они считают, что этого не надо бояться, имея армию прошлого, позапрошлого, потому что в прошлом армия России Советского Союза была очень сильна, имея армию позапрошлого, то, наверное, я с ним никак не соглашусь. Посольство США прокомментировало возможное лишение России генконсульства. Ну, что тут комментировать? Ну, лишат генконсульства, и это будет ответ к 1 октября. Такой тоже ну, симметричный, я бы сказал. Ассанж заявил, что Россия постоянно и намеренно троллит США. Это вот то, о чем мы говорили вчера, когда говорили, почему пролетели Ту-154 пролетел над Пентагоном, ЦРУ, Капитолием и Белым домом. Это был такой ролик ну, так, Нервы щекотали, потому что важно было не Форт Эндрис там посмотреть, да, а чтобы этот э, Ту-154 видели. Не он должен был смотреть, а его должны видеть. Вот, в общем-то, Ассанж сказал то, о чем мы и так знаем. Не народ посмотреть, а себя показать. Да. Трамп намерен, намерен объявить режим чрезвычайной ситуации в США из-за употребления опиатов. Представляешь, мы говорили, что вот Трампа волнует опиаты, а Путина, причем он называет это опиумный кризис, его волнует опиумный кризис, а Путина не волнует героиновый кризис, который вообще просто выжигает Россию. Вот странное такое. Хотя я с Трампом тут вообще не согласен. Ну, в принципе, даже вот по определению, да, потому что ну, все взрослые люди, каждый выбирает сам свою судьбу, да, если там, предположим, запретили Майклу Джексону, да, там, ведрами жрать те препараты, которые он жрал. Ну, и чего? Но он бы не делал это нелегально, что ли? Но он делал это легально. Ну, вот его запретили, он бы не смог делать это нелегально. Но взрослый человек, он выбрал такую судьбу. Хотел прожить 150 лет, прожил 50, но это его выбор. Поэтому, мы взрослые люди, не надо никому ничего навязывать. Ну, это мое личное мнение, в общем, Трамп президент Америки, он сам там в состоянии решить без Мальцева, как ему поступать. У него есть хорошие, так скажем помощники, которые подскажут, если вдруг избирателям не понравится, они в следующий раз его не изберут. И это очень важно, понимаешь, потому что что бы ни делал Путин, ему все равно нарисуют там блин, миллион процентов. А Трамп, если сделает какой-то косяк, он улетит мгновенно, понимаешь, и это очень сильно нас отличает от Америки. Появилась видео посадки американского штурмовика на трассу под Сталином. <смех> ну да, посадили А-10, причем на те трассы, которые строил Советский Союз в виде аэродромов. Ты же знаешь, как трассы к Прибалтике построены? Тогда, когда ну, дальней авиации как таковой... ну в, в, в, Стратегической авиации, правильно сказать, дальняя была, стратегической не было. Когда стратегической авиации не было, а была только дальняя авиация, то и заправки, до заправки в воздухе не было, то должны были быть аэродромы подскока. Ну, на случай ядерной войны, чтобы куда-то на Ту-4 отвезти ядерную бомбу, нужно было где-то дозаправиться, он все-таки там 5000 летел всего-навсего километр. А поэтому сделали в Прибалтике дороги, в Литве в частности, в Латвии, в Эстонии, на которой можно было и во всех фильмах про Германию, кстати, их снимают там и в Щит и Меч, и где еще и в... 17 найне весны. И, то есть снимают вот эти дороги, потому что ну, они хорошие. И делали как аэродром, причем они с ответвлениями. Наверное, я так понимаю, они даже до сих пор остались, потому что я видел видео, как А-10 с дополнительной дороги выезжает. То есть такое ответвление, карман такой. И, в общем, тут он там взлетел, полетал, хотя, собственно, и что, дорога, бетонка, чё, почему он не может по ней? Такая же взлетка. но он, правда, что-то там стукнулся и сломал себе. Ну, говорят, что вроде как не сильно. Поэтому это вот, это вот опасность представляет. Вот штурмовик А-10, который там катается по дорогам Эстонии, он представляет опасность. А китайская армия не представляет никакой опасности. Вот это по Лаврову. Конечно, вот сказочный. Гофман отдыхает вообще. Причем Гофман у Гохмана страшные сказки, а у Лаврова тупые. да, он хочет помешать американцам строить военный полигон. Ну и как ты думаешь, если Дадон не может помочь Рогозину въехать в Молдову и встречается с ним в Иране, да? Если Дадон не может противостоять высылке российских дипломатов, их оттуда с Кандибобером вышибают. И тут он может помешать создать там военный полигон, по поводу которого документ все подписаны он очень-очень хочет. Не, я, я понимаю, что он очень хочет, потому что, ну там, как-то, наверное, как-то финансируется, наверное, из определенного места. Но я думаю, что, что он перехочет. Сокошвили с семьей прибыл в Венгрию. Там да. Был от он. Причем он, знаешь, что заявил? Очень меня порадовал. Он сказал, что у нее украинский паспорт. И не важно, что его там обнулили, потому что, в общем-то, все страны, куда он приезжает, они его принимают. И он отказался от литовского гражданства, сказал, что он является гражданином Украины. И, в общем-то, все правильно сделал. А ранее литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичус предложил представить бывшему грузинскому и украинскому политику гражданства Литвы. Угу. да. Кип выразил против... Мальцы в курсе, что земля плоская. Вот эта вот шутка по поводу плоской земли. Я понимаю, что кто-то реально думает, что земля плоская. Вы мне вот скажите, если мы с вами сядем в самолет во Владивостоке и полетим на восток, куда мы прилетим? Мы прилетим в Нью-Йорк. Да? А если мы сядем в Владивостоке в самолет и полетим на запад, мы тоже прилетим в Нью-Йорк. Что доказывает, по их мнению, что земля плоская, что ли? Я вот не понимаю. Это... То есть, когда появилась авиация, это уже потеряло всякий смысл такое рассуждение. А еще она, как Гаргибер, помнишь, который Гитлер, Гитлер который очень любил, был такой крендель австрийец Гаргиберт, да, который в обществе Туле был под первым номером. Он рассказывал идею вот этой вот полой земли. Когда Гитлер его перебивал, он кричал Мальцу, что обозначал молчать. И Гитлер замолкал такой. Потому что в обществе Туле он там был за номером 134, что ли. Ну, погуглите, я не помню. Так что. Киев выразил протесты за ограничение судоходства в Керченском проливе. Да, представляешь, то есть в Керченском проливе ограничили судоходство, а еще провели конкурс на лучшую песню о крымском мастерстве мосте, да, вернее, и это вот тоже связано не с песней, конечно, а ограничение судоходства с Крымским мостом связано, а еще песня теперь будет, да. то есть и все, все это песня, а еще мест Минтранд запретил летать над Крымским мостом ниже километра, я не знаю, почему боятся боятся, что кто-то яйцами зацепит, да как? в той, той чистушке. Ильчикаловы боятся, что кто-то под мостом пролетать начнет. Не знаю, почему как-то это вот странно. То есть все должны выше километра пролетать. И вот российский истребитель пятого поколения, который был Т50, его назвали Су57, и он тоже, наверное, будет летать над Крымским мостом. Я помню, тот самый тут Т50 которые они все время на, над Красной площадью он летал, а потом кто-то меня спросил в чатах перед 9 мая, очередным год-два назад, что ли, три даже, было я вот прям шкурой почувствовал, сказал, что он шлепнется прямо на Кремль там и раздавит и Путина, и все это братью. И в этот раз как раз он первый раз не полетел над Красной площадью. И потом он года два вообще нигде не появлялся, ни на одном шоу его не показывали. Мне даже с этим историю замечательную связанную рассказали. Я не буду ее пересказывать, но она связана с летчиками и очень высокого ранга, который поэтому этот вопрос обсуждали, да, то есть вопрос на полном серьезе обсуждали, что Мальцев сказал, что Т50 упадет на мавзолей там с Кремлем, раздавит Путина, там дедушку Ленина, и у летчиков очень высокого ранга требовали, чтобы они подтвердили или опровергли это, спрашивали, упадет, вот можете вы подписать бумагу, что он не упадет? И человек, который, в общем-то, весь в орденах, медалях, вот в таких погон сказал, что, что какую бумагу я буду подписывать, я летчик, откуда я знаю, я же не, не бог, идите вон Мальцеву спрашивайте, кто там упадет, кто не упадет. И никто не решился потом. Такая интересная история, замечательная. <coughs> и можно, кстати, погуглить и посмотреть вот это предсказание, результаты его, да. И вот силовой броней пишут, его закроют, и какие-то только вещи тут вот даже м -м, генеральный директор не КР бортового оборудования что-то заявил. Значит, я вот сейчас прям процитирую, потому что это песня, что российские истребители пятого поколения. Смогут воевать в пяти измерениях. Я сразу вспомнил того мужика, у которого в башке вот такая дырка, который из этого, из «Люди в черном три», помню, в шапке такой, который жил сразу в пяти измерениях, я думаю, блин, представляешь, то есть истребитель... Может воевать в пяти измерениях, это вообще о чем речь, а летчик может в пяти измерениях воевать, и вообще как? Ну, то есть, мы живем в трехмерном пространстве, да, есть высота, ширина и длина, этим отличается воздушный бой, да, основы которого придумали там Эмельман, Бельки, ну и прочие, да. И ничего не изменилось. Такой же, вот он как был, востуж, воздушный бой, так остался. Ну, поставили какую-то авионику, какое-то оружие там немыслимое, да. Но оно все равно работает в трехмерном пространстве. Я не знаю, что курят там эти ребята. И нюхают, наверное, с Лавровым, они с него, пример берут. Про пятимерное пространство. Интересно, есть такое понятие, да, как восприятие глубины. То есть, вот... В пятимерном пространстве. То есть они мне объяснят, как как воспринимается глубина в пятимерном пространстве. В трехмерном я понимаю, в двухмерном понимаю. А как в пятимерном, о котором они сказали. Это могут объяснить только математики или сильно неухающие люди. Вот другого варианта я, я не вижу. Прокуратура проверит коммунальщиков онлайн. Пишет, но еще есть виртуальное пространство. Хорошо. А пусть будет оно четвертым, а пятое какое-то. Если есть виртуальное пространство, не вопрос. Да, если оно будет само по себе, то есть трехмерное пространство само по себе, а еще самолет в игрушки играет одновременно. То есть не проектирует трехмерное пространство в виртуальный мир, да, а играет еще в игрушки. Ну хорошо. Коммунальщиков, видишь, вот прокуратура проверит онлайн, и это очень хорошо, это вообще здорово. Знаешь почему? Не потому, что я прокуратуре не верю, коммунальщикам тем более, но это начало понимания, слава богу. Потому что в интернете коммунальщики оставляют следы, ну, естественно, там ведут какие-то свои дела, и теперь прокуратура будет иметь возможность получать все это онлайн, то, что было засекречено, то, что было, так сказать, для служебного пользования. Вопрос, а почему только прокуратура, а почему это вообще нельзя открыть? Вот представляете, они нам говорят про секретность каких-то спецслужб и так далее, ну коммуналка-то в чем секретность? Почему это не может стать официальным окном, ты смотришь, куда идут твои деньги, нет вопросов, вот туда, туда, вот такие э, эти э, сметы, да, вот такие расходы. Почему прокуратура может за этим надзирать, а э, граждане простые не могут? Онлайн мир говорит, что надзор сейчас осуществлять может любой человек, абсолютно любой. И реагировать любой человек, другое дело, наказывать, принимать какие-то меры, не может. А надзирать-то элементарно. Так что я очень рад, что видишь, когда мне говорят, как вот, а как у вас будет, вот так будет, только это будет не прокуратура, а мы с вами, любой может посмотреть, куда деваются деньги, какие проходят Счета, какие сметы, какие действия происходят. И сравнить с пятимерным пространством, который, которое рядом, да, или вернее пятимерное пространство, которое там, с трехмерным, которое рядом, да. То есть, там в том пространстве они могут нарисовать все, что угодно, а здесь мы смотрим, они этого не сделали. Вопрос, почему там есть, а здесь нет. Вот и все. и же элементарно присылают такую необычную информацию. Некая структура набирает на работу огромное количество специалистов по криптовалютам. Это в России? Mm -hmm. Да, вот я говорю, у нас такое ощущение, что они что-то замутили с этими криптовалютами, потому что электроэнергию куда-то они расходуют непонятно куда, с Китаем какие-то дела непонятные, а там мы знаем очень много ферм биткоиновских, очень много. И даже слишком много. И без электроэнергии России никак этого не потянуть. И у нас электроэнергии нет уже. Ну, то есть странная ситуация. Российский избирком заказал к выборам комплексы обработки блюдени на, пол, на полмиллиарда рублей. Да, то есть нас пытаются, нас пытаются уверить, что выборы будут честны уже заранее. Видите, там будут камеры, там будут эти КАИБы стоять. Никто никогда в честность ваших выборов не поверит. Даже если они будут супер честными, ни одного человека в мире не будет, кто будет верить, что они честны. Даже те, кто будет эти выборы делать, он не поверит, что они честные и попробует а -а -а, смахлевать. Каждый, кто их делал, потому что это шулера делали. Они, они на этом сидят, они на этом собаку съели. Мальцев не техник. Ну что ж, да, я не техник, и даже не возражаю против этого. Человек пишет. Да если они все откроют и с ним все говорят, в секретности, все тут же не потому что все держится на броне и в расцвет. Конечно. Поэтому нам нужно. Нам нужна правда. Поэтому, когда меня спрашивают, как вы победите этих там коррупционеров и злодеев, да это элементарно. Правда и полная открытость. Все. Вообще нет никаких проблем. В Госдуме призвали отказаться от укладки асфальта в снег и дождь. О, представляешь, что ж будет тогда? Тогда все, конец света, если не будут укладывать асфальт в России в снег и в дождь, то за какие деньги будут на каком-нибудь там этом, ну, во Франции, да, на Средиземноморье или там в Италии? Или, там, я не знаю, в Монте-Карло строить будут свои виллы. Люди, которые с этого получают немалые деньги. Гораздо больше, чем наши дороги получают. А вот Дмитрий Медведев зашел в гости к молодой семье в спутнике. Ой, такой, то есть начал по семьям мотаться. Все хорошо. Надо бы... Ну его завести куда-нибудь. И Медведев надеется на дальнейшее снижение ипотечных ставок. Он не на это надеется. Власти выделят 2 миллиарда рублей на поддержку ипотечных заемщиков. Кого они поддерживают? Двумя миллиардами рублей строительных Банки прежде всего. Банки. Потому что банки рушатся, ты видишь, что происходит. Причем они вначале сами их пожирали, а теперь видят, что все, тенденция идет даже без них. Все рушится, банковский сектор гибнет. В том виде, в котором они его, так сказать, привыкли выс... окучивать. Да, да, привыкли окучивать. И даже в обычном понимании, в либеральном понимании, он валится, все уничтожается банковский сектор. Они таким образом 2 миллиарда рублей вкидывают. Это такой... Ну, 2 миллиарда это ничтожно мало для банкиров. Они съедят это мгновенно, но так это такой вот впрыск пока, потому что все там, все валится. Путин потребовал от главы Забайкалья письменных объяснений. Такой «забарил». Ну, все, к выборам готовится во, уходит такой строгий начальник, со всех спросит, письменно, о какой! Все должны ватники сказать, о какой! Выпороть и доложить! О, как, ну, чтобы не сказать грубее, да. Вова такой молодец. И россиян предупредили о риске грядущего подорожания продукта. Вчера же сказали, что подешевеют, причем овощи и фрукты. А сегодня Центробанк говорит, что подорожают. Вчера все эти э, министерства нам заявляли, что подешевеет. И дефляция. А сейчас говорят, подорожают и инфляция. Так что у них происходит в башках. Они сами понимают, они пусть определятся. Что происходит? Как говорит, у вас Ивановых не поймешь, да? Помнишь, когда, говорит, вы спите с Ивановой? Говорит, да. Я, говорит, Иванов, и мне это не нравится. У вас Ивановых не поймешь, ей нравится, тебе не нравится, да? Вот так и здесь. Вас тоже не поймешь, там, у этих растет, у, у тех падает. Тут в чате уже несколько раз человек очень интересуется. Скажите, что будет с Калининградом после 5 одиннадцатого? 11 Калининград будет. Никуда не денется, что будет с Калининградом. Я надеюсь тоже, что и со всей России. Что Калининград, так же, как и вся Россия, станет свободными. А если станет свободным, то можно будет двигаться дальше. У Калининграда очень хорошие перспективы. То есть, с точки зрения интеграции в Евросоюз. И я думаю, что он как раз будет тем мостиком, который и Россию притянет и интегрирует. Потому что Калининград, конечно, мы никому не отдадим. А если хотите его получить, то получайте его вместе с нами. Так что это, в общем-то, нормальное явление, я думаю. В заявил, что две трети россиян хотели бы жить в частных домах. Да, представляешь, одна треть хотела бы из них немедленно убежать из этих частных домов, потому что они горят, в вот эти частные дома в России, это гнилушки. Я понимаю, в каких частных домах они хотели бы жить? Они хотели бы жить в тех частных домах, которые стоят сейчас пустыми, брошены, эти частные дома, дворцы, которые наделали всякого рода э, воры и жулики, да? И они стоят, эти дома, и они хотят в них жить. Но они будут в них жить, потому что мы эти дома конфискуем и мы раздадим. Так что пусть не, не особо не переживают, пусть не ждут, а готовятся и все такое прочее. Спрашивают в чате, рассекретите ли материалы о Гибели Куртка? Да, мы рассекретим вообще все материалы. То есть не должно быть никаких секретных материалов, ни одного. То есть, у нас будет запрещено засекречивать, чтобы бы то ни было. А какой смысл вообще? Ну, предположим, кто-то там накосячил, да? Ну, когда секретить? Когда кто-то виноват, а хотят, чтобы он избежал ответственности. Но нам-то это зачем? Нам-то это совершенно не нужно. Это тогда, когда есть какое-то кумовство, когда кооператив у озера есть. У нас этого ничего не будет. Потому что все будет открыто. Любая попытка, она сразу пресечется. Поэтому какой смысл что-то там секретить? Ну, кто-то виноват, пусть отвечает. Это уже его личное дело. Коррупционеров предложили держать в списке по два года. Да, представляешь, они. Предложили коррупционеров в черном списке по два года держать, но не предлагают экстремистов и террористов какой-нибудь срок. То есть, этих навсегда, то есть меня навсегда туда записали, да? в список экстремистов и террористов. А коррупционер, ну там украл несколько миллиардов, ну фигня, ну два года там побудет в этом списке, потом его выключат. Представляешь, что в башке у этих людей, я не знаю. Китаянка отправила своего ребенка в приют курьером в пластиковом пакете. Да. Ну, это к вопросу опять о детях. То есть, это очень важный вопрос. Видишь, Китаянка не хотела у своего ребенка куда-то выкидывать, отправила в пластиковом пакете. А если была система вознаграждения, ну, она бы нашла время донести и получила какую-то денежку за него. А ребеночка нормально воспитали, а здесь он ну, подвергался опасности. Ну, слава богу, что вроде все кончилось. Теперь ей дадут 5 лет. То есть, что? Подвергся опасности ребенок, кто-то получил, мать получила 5 лет. А зачем? Это я как криминолог рассуждаю. Нафига? То есть, зачем создавать условия для общественно опасных деяний? Когда можно исключить это? Человек не совершает общественно опасного деяния, да, человек совершает поступок, за который мы его не хвалим, но мы его и не ругаем. Ну, принеси, там, деньги, тебе дадим, все, вопросов нет. Причем даже такие условия, что если когда-то она думается, то она может вернуться и забрать своего ребенка, но здесь уже под контролем, конечно, потому что фикрюзно, что мне там в башке, да? Поэтому я вот. Вообще этого не понимаю. В мире такая жесткая тенденция на то, чтобы вот прям двумя руками отпихивать. Я говорю, только Екатерина II в этом отношении была передовой. Даже на сегодняшний день она остается передовой. Это потрясающе. В Китае закроют 145 рудников ради сохранения верблюдов. О, как видите, что из детей не надо, а верблюдов надо сохранить. Закрывают рудники, а, да... В Синзин уйгурском автономном районе, хотя это может и не с верблюдами связано быть. Там очень тревожная ситуация, у них на рудниках работают люди определенных национальностей. Ну, уйгуры работают, да, определенная исповедуем, поэтому закрытие рудников я вполне допускаю связан с рассеиванием вот этой массы. Ну, потому что там сразу работает много людей в одном месте в общем-то, это очень серьезный отряд. И могут возникнуть проблемы. Поэтому, что, нужно сказать, верблюдов надо сохранять. Рудники закрываем, все идут. Ну, ну, это я так вижу. А как там на самом деле, я не знаю. танцующего миллионера Джан Луки в Ваке арестовали имущество за долги. Да, много фотографий было. У меня даже нет инстаграма. Но эти фотографии как-то попадали в другие сети. Вот он там везде такой... И танцевал, и пел, и чего он там только не делал, а теперь все, дотанцевался. Вот так его Вова доиграется, надеюсь, на фортепиано, дотанцуется вместе с своим минимы мы -ми, да, этим миньоном Димой. Ну, я думаю, что это очевидно, как вспоминая того же Крылова, который сегодня вспоминал Лавров да. А ты все пела, это дело. Ну, пойди-ка попляши. Вот так, чтобы мы дадим возможность поплясать. Городская администрация британской столицы совместно с производителем электромобилей запустила программу «Транспорт for London». Главная цель – вести на улицах Лондона эксплуатацию первые многоцелевые двухэтажные автобусы «Дальню слева». Уже пять штук ввели вот эти электроавтобусы. Очень хорошие. Представь, по 500 с лишним километров они на одной зарядке. Проходят и... Что тут можно сказать? Ну, ну, кайф. То есть, впереди планеты все Электроавтобусы. И если когда они еще станут беспилотными, вообще будет Атас, что называется. представляешь Тем более в Лондоне вот такие улицы. Ну, где-то такие вещи делают. А где-то там, я не знаю, на лопате блины раздают. Вот очень настойчиво человек спрашивает, очень обижается, жесткий жесткие вопросы. Почему спрашивает, вы дистанционно будете принимать участие или выйдете к народу? Когда? 5-11-го? 5. 5. 5 11 конечно, будем с народом. А это имеет смысл. Хотя тут я по понятным причинам не скажу место, какое, где я буду, но я уже знаю. Я уже четко знаю и, и... В общем-то, я так понимаю, что меня там ждут, и не ФСБшники с полицейскими. Да, поэтому, ну, я думаю, что и ФСБшники узнают, уже знают, где я буду, и от этого им, наверное, вообще херовым становится, потому что ну, у них ни одного шанса нет перехватить в свадебный вертолет приземлился во дворе тюрьмы. Знаешь, какая прелесть? А в этой тюрьме, оказывается, ждали, что там каких-то злодеев будут спасать. И там, естественно, вылетели, начали всех вязать. Представляешь, как хорошо? А потом вертолетная компания извинилась. Говорит, вы нас извините, что мы привезли вас в какую-то тюрьму, которая, как она там называется, господи... Ну, в общем, какого-то особо строгого режима тюрьма. Там у нее название какое-то хитрое есть. И там всех, короче, чуть не, не постреляли. Но полостали сразу. И люди, представляешь, не ждали. Не ждали. Картина Репина. Запретили запирать женщин в сараях во время менструации. Ну, я так понимаю, что это... у нас любитель Индии. Это такая индийская примочка, да, обычно запирать женщин во время, это индуисты этим грешат, да? Ипали все-таки больше раз про буддизм. Не, я понимаю, но это чисто индуистское, мне кажется, я вообще читал даже у Рабиндраната Тагора про это есть, что там как-то... Ну, да, так если буддисты, значит, да. запретили. Вот. И, и представляешь, то есть, наконец-то, вот Запретили это делать. То есть, ну, я не знаю, насколько это будет эффективно, когда в Индии запретили сати, я уж не помню, когда это было, очень давно. да, То есть, официально на законодательном уровне уголовная ответственность за это ввели в 2003, кажется, году. А запретили-то, дай бог, я не знаю, там еще, наверное, при Индире Ганде. А может и раньше, ну и ничего, и там палили женщин только так, никто особо сильный не парился, говорит, она сама захотела сжечься в случае, значит, там смерти мужа, да. Не, ну там, конечно, невыносимые условия у вдов, поэтому, может быть, и есть определенные категории, которые думают, да, лучше уж сжечься, чем так жить, но тем не менее, я говорю, что когда рассказывали, что сами они так хотят, это не всегда так было. Сейчас вот тоже будут рассказывать наверное здесь, что они сами так хотят в сарае сидеть, что их никто не запирает, они по собственному так сказать, разумению это делают. Но они очень почитают свои традиции и культурные ценности, хотя иногда это выходит им вот таким боком, потому что буквально 50 лет например назад запретили женщинам, опять же, но только уже в Южных Штатах, ходить в с ну, потому что слишком уж возбуждало это все, а остальное остальное половину человечества, всего лишь 50 лет назад, они там вообще... Это по этому поводу Балтрунус, ну, сегодня пятница, можно по этому поводу то есть, такой разговор вести. Художник у меня знакомый был, он, там заслуженный художник Литвы. Ну, хор хорошую картину рисовал, вообще такой и выглядел очень молодо. А потом я узнал, что оказывается он ну, старый уже дедушка. Так вот, он рассказывал историю, когда он. Рисовал в Африке женщин, там, ну вообще очень африканскую тему он любил, с рыбаками он туда ходил. И Дагомея, ну сейчас Бенин это, запретила ходить без бюстгальтеров и выпустил закон, по которому женщины должны были ходить в бюстгальтерах везде. И наказывали их штрафом. Но не написали, как они должны были его носить. Этот бюзгалтер. И потом говорит: заходишь в магазин, куда-то открываешь дверь, и выходит такая э, негритоска здоровенная, с такими, вот, и у нее, как у моряка, такого матроса революционного патронтаж вот так такой маленький там бюзгалтер. Вот и она смотрит, и ржет. Потому что она понимает, что закон она выполнила. Но наплевать, да, вот так и. Так и здесь. А вот итальянского мэра выставили из-за ресторана из-за коротких шорт, э, шортов. Я особо сильно не поддерживаю нигде мэров. да, Но я могу сказать, что вот я, честно говоря, не будучи мэром обиделся. Потому что, представляешь, ну, это же вот из этой же серии. Из серии запирать э, женщин во время месячных в сарае. Ну, почему человек не может прийти в шортах в ресторан? Ну, что за фигня такая в 21 веке? А? Почему? Они, эти люди требуют, чтобы кто-то не носил хиджабов, да, и не пускают в шортах. Почему? Ну, где вот эта вот грань? То есть, вот так вот намотаться нельзя, они не пустят. И в шортах нельзя. То есть, какой то дресс-код, с какой стати, почему? Ну, если он голый придет, ну, да, там, не глядя, что мэр можно не пустить. Но если он пришел в бриджик даже, а не в шортах, почему же его не пускать-то? противоречивости культурности. Да я вообще не понимаю. Мне кажется, это очень сильные понты определенных людей, которые там вот эти рестораны держат. Это они таким образом поднимают его престиж. А на самом деле, мне кажется, это унизительно. Что ж такое? Там в галстуке надо ходить. Но ну, я не ношу удавку. Много лет не ношу удавку. С какой статьей буду галстук носить? Я ее никуда не на ней одеваю. Никогда. Да, ну там, ладно, я в шортах там не везде хожу, да, ну галстук-то зачем? Итальянский пожарный разжигал огонь в лесах ради адреналина. Ну, многие ради адреналина всякие вещи делают более безопасные. Мы, например, революцию делаем, да, он огонь не разжигает. Огонь, конечно, это опасно разжигать. США предупредили об опасности игры со спиннерами. Я не понимаю, что за эти спиннеры ухватились. Ну, такая прелесть, круть, гироскоп, да, то есть ты, ты поворачиваешь руку, он такой тяжелый становится. то есть, есть понимание верха и низа, есть понимание объективной реальности. И с этим пониманием объективной реальности все начали бороться. Это наводит на странные мысли, да? Когда... Там весь мир пытается запретить Тимати Лири, семь языков Бога, да? Почему? Когда весь мир начинает бороться с какими-то спиннерами, ну это наводит на какие-то странные мысли. Может быть, ты знаешь, вот я как бы далек от теории заговора, но у меня очень часто появляется такое ощущение, что от нас что-то скрывают. То есть мы такие дети, мы что-то не знаем. А взрослые от нас что-то скрывают. Причем взрослые ⁇ уж понятно, что не Путин и не Трамп. Да? Что есть какие-то некие другие взрослые, которые от нас что-то скрывают. Как, как вот от детей. Скрывают определенные вещи. А вот эти спиннеры, они как-то могут повлиять на то, что завеса приподнимется. Да? То есть они запрещают определенные книги. Потому что там пропаганда каких-то наркотиков. Ну, положим, они запрещают определенные медикаменты, которые применяют во время операций, наркозы, которые как-то они вот не так влияют. Те, кто получал эти наркозы, говорят, что влияет прям самое то. То есть ты видишь мир таким, какой он есть на самом деле. Сразу вспоминается покойник Крохин, да, который переломался, ехали на машине сменщиков, врезались в памятник военному строителю, заснул с Москвы, ехали в Саратове, заснули. У него открытый перелом, его привезли в больницу, дали клипсол, сделали руку, а после клипсол весь народ обычно там... Благиматом кричит, потому что мультиков насмотрится и страшно народу. Крохин выводит из этого состояния. Он открывает глаза и говорит, клипсол. Говорит, да, дайте еще. Вот, так, так и здесь, понимаешь. Не знаю я, мне трудно это комментировать. А вот американец, американка упал с седьмого этажа, не сумел припарковаться. Представляешь? То есть парковка на крыше улетела и осталась жива. Везет у нас обычно падают э, пешком в седьмого этажа, а там уже стали падать на машинах. То есть вот куда куда прогресс <свят> до чего дошел. А у женщин в США взорвался кошелек во время заседания городского совета. Представляешь? То есть у нее там э, загорелась сумочка. В видеозаписи есть, Значит, что там электронная сигарета была у нее в сумочке, и она эта электронная сигарета взорвалась, но ей не потребовалось никакой помощи. То есть я сразу вспоминаю анекдот. Помнишь, новый русский, обычно, ну там про есть этот вариант анекдота, когда новый русский такой с крестом сидит в таком пальто длинном, ну как там Положный тут поп идет, значит, с кадилом, с крестом и в судане в этот. И он говорит, братан, ну это, конечно, не мое дело, но мне кажется, у тебя барсетка горит. Так и здесь. У женщины загорелась загорелась барсетка. Ученые заявили о возможности пересадки человеку органов свиньи. Да, представляешь, определенные религиозные люди как это восприняли что будут делать специальных свиней там генетически как-то обновленных у которых будут органы брать и в человека вставлять то есть я думаю что там будут массовые протесты Надо будут делать это все втихаря так и давай сейчас это у нас время кончается вот такое интересное сообщение так, во, сейчас я прям быстро на пляж Британии гигантские черные трубы выкинуло, вот фотография странная, 100 метровая, никто не может объяснить откуда они так что если у кого-то есть сведения, вы обязательно их так сказать разгласите в Наурале на, на Гребника напал медведь, а тот грибник, значит не растерялся, его накаутировал. Значит, вот ну, к грибнику откушенный нос пришили на, на место и так далее. То есть он -то серьезно с медведем повоевал. Мы только недавно говорили, что очень много случаев нападения медведей на человека. Так что, в общем, надо всем вести себя, как вот этот вот грибник. Когда на нас нападают определенные медведи, будь то настоящие медведи или там всякие, у которых на флагах медведи, надо не бояться, что нос откусят, обиться а до конца. Потом нос пришьем, ничего страшного. Давай тогда расскажем про донаты. Так... Елена, всем привет из славного города Зеленограда. Привет. Александр 17. Уважаемые соратники, можно оказывать помощь через мобильный счет. Копеечку это очень просто, как положить на телефон. Вячеслав, кто придет вам дорогу, тому конец вспомним. Сову в с... и Соловьевскому Соловьевском Словь... барь... да, Соловьев. барьеру. Спасибо. Виталий мальц, я тебе благодарен только за то, что ты не побоялся. На Центральном Канане в предвыборных дебатах подверглись жесткой критике Путина. Вата была в шоке. Э -э ну, спасибо. Хотя бы за это благодарны. Это очень хорошо. Семенович П바... напоминает, что гуляем в Архангельске в воскресенье в 14 часов у Писахова. Спасибо. Поклонская замироточила. Слава, если 5-11 ничего не случится, чем планируешь заниматься. Общем, готовить 6-11, 7-11. Будем... У нас есть какой-то другой вариант, что ли? Мы будем так сказать, катапультировать Путина по-любому. Поэтому мы делаем это каждый день. И для нас каждый день 5-11. То есть, если кто-то готовится к 5-11, то мы не готовимся. Мы готовим и мы, в общем-то, каждый день 5-11 проживаем. Это такой день сурка. Пока будет Путин, у нас будет 5-11, нужно понимать. День сурка. Ангелина, Снежок присылает помощь. Спасибо. Спасибо. Сергей Талдом жму Реглум. Спасибо. Вали... Валера Извербилов, Слава. Квартиры распределяются в Новой России... Конечно, а какой смысл-то? Что же это? Как, как при коммунистах, что ли, давать там э, ответственному квартиросъемщику? Ну и сразу же вспоминается этот э, Гадюка рассказ, да? Это не ее колота. Нет, не будет никаких ответственных квартиросъемщиков. 15 регион. Слава, поздравь, пожалуйста. Кучиева Казбека из Владикавказа с 31-летием и в его лице всех сегодняшних именинников, поддерживающих Мальцева. пожелаю что-нибудь теплое от себя, экспромтом, от души. Поздравляю от всей души всех именинников. И вот Казбек Кучива из Владикавказа. 31 год, в общем-то, это, это только начало. Нужно понимать, 31 год, это только начало. И есть... Огромные и серьезные перспективы. Самое главное – не терять время. Экспорт должен быть такой – не теряй время. Галина из Зеленограда. Очередная помощь на революцию. Спасибо. Политраша. Мальцев, соратник Навального Мила, встречался с, американц... с американцами в ресторане, которые продвигают интересы США в других странах. Казачки засланы, что ты... Что твой друг Навальный? О, как, а при чем здесь Милов? Я так понимаю, что Милов меня очень, во-первых, не сильно любит. Начнем с этого. Во-вторых, я не знаю, с кем Милов встречался. И не могу ни за кого отвечать, кроме себя. Но я знаю, я никаких американских этих... С кем он там встречался? С американцами в ресторане. А что с американцами в ресторане Милову нельзя встречаться? Это что, такой этот а я, вот у меня друг в Америке, и я с ним созваниваюсь часто. И нельзя созваниваться с ним. Потому что он американец, да? Ой, бля, что бывает с людьми, когда у них в башке дыра. Олег Роговский из Германии. Слава, у нас в Германии СМИ говорят про яйца с Голландии, что это яд фипронил для уничтожения блох. И может ударить по печени, почкам и щитовидке. Уже многих супермаркетов э, уже изъяли яйца из продажи. Ну, правильно сделали. В общем-то, если есть хоть малейшая опасность, лучше не рисковать. Анатолий Ленинград, всей команде «Артподготовься». Спасибо за труд на авоську с продуктами для вашей дружной компании, на пикник у шалаша в выходные. Как технически будут проводить выплаты по рифкойнам? Мы, я говорю по рифкоинам, сейчас все вопросы вот технически решаем и ближе к концу месяца все четко говорим и по поводу выплат, как, как все будет налажено и так далее. То есть сейчас как раз занимаемся этими вопросами. Но сейчас я могу сказать уже непосредственно, что выплаты по рифкоинам, когда в общем-то все случится, это самое простое что мы можем сделать, да, потому что есть люди, есть цифры, и для этого в общем-то нужно будет только волевое решение по поводу выплат. По поводу... есть национальные богатства, есть доля этих богатств и все, то есть это, это вот вообще не вопрос то есть, а то, что мы сейчас делаем, ну к так сказать, к к концу месяца. То, что мы обещаем сделать по рифкойнам, это некий будет сюрприз все-таки. Бухой Бабаджанян спрашивает. Мальцев, ты мне скажи, кем Чен им первым на кнопку нажмет? Сложный вопрос. Тут с точки зрения того, что сейчас происходит, конечно, он не нажмет на кнопку. Но он будет провоцировать. То есть не факт, что он, вот он может запустить обычную ракету, там от хвасон 12 или какой-то 50, какой угодно. Хвасон, а может и не запустить. Если у кого-то нервы сработают, да, там, произойдет сбой, да, и по нему нанесут удар, то как мы узнаем, что он не наносил никаких ударов? Но если по нему будет нанесен удар, нам скажут, что он стрельнул. Ну а иначе -то как? Ну и скажут, вот у нас есть объективные данные, вот он стрельнул. Кто может подтвердить, что он не стрельнул? Даже там путинские, китайцы скажут, не, мы не видели. Но ну, вы не видели, это не значит, что он не стрелял. А мы видели. Понимаешь, вот это особенность современного мира. Поэтому я не думаю, что он первый ломанет, но это самоубийство будет. Какой бы он там его психом называют, вовсе он не псих, он, он психопат, у него врожденный уродливый характер, и это, в общем-то, совершенно очевидно. Но он не психически больной человек, я могу об заклад биться с кем угодно. Фуфер, часто присылал вам вопросы с критикой, надеюсь без обид, я за вас, но сам участвовать не буду, мне есть что терять, да и не очень верится в успех, к сожалению. Слава удачи. Будете участвовать. Может быть, но не в, не в первой волне. Может быть, даже и не во второй. Но в третьей волне точно. А как можно не поучаствовать? а? Все будут участвовать. Это в любом случае. Но когда начинается движение, большое движение масс, в этом участвуют все. Ну так мир устроен. Я не знаю почему. Ну если только наказалось, не уверен. <свят> Нина, здравствуйте Вячеслав Нужна ваша помощь, отправил вам сообщение на электронную почту Да, хорошо ну, Посмотри тогда сегодня, пожалуйста И мы тогда вместе посмотрим Кот вот Верный и Мариночка На благое дело, спасибо Сергей, расскажите про Маргарет Тэтчер Что она в свое время сказала Что в России 15 миллионов человек Хватит, чтобы обслуживать нефтяные скважины А сейчас Оказалось, что это нашим олигархам так надо. Это, ну, это слова не Маргарет Тэтчер, конечно, говорила, это приписывается Маген Олбрайт, слова про Сибирь и про то, что в России там, для обслуживания хватит там, 75 миллионов человек, не 15 миллионов. Маргарет Тэтчер никогда ни про какие 15 миллионов в России не говорила, достаточно как бы, уважительно относилась она их не уважительно относилась Железные Леди это э, ей кто правда там или известие дали такое э, название да причем Железные Леди нужно э, понимать что ну э, пыточные э, у инквизиторов э, Железная дама, как саркофаг металлический, куда закрывали, ну говорят вроде в инквизиции это не было, это потом новодел, ну в общем-то, то есть название в английском переводе будет совершенно одинаковое, поэтому я думаю она должна, она знала, что ее так называют, и она знала, что так называется, поэтому любое имя надо прославить. Байкер за СТБ. Привет, арт Готовка. Недавно обещали, что про любую статью Конституции ответите, почему она не соблюдается. А что насчет 105, 105 106 и 107 про федеральные законы? Че, я могу сказать вам, что а, совершенно четко, что не, не соблюдается никакая статья Конституции. Конкретику давайте ну, понедельник, наверное. Прям я подумаю, приведу примеры. Виталий, привет соратники. Призовите на прогулке город Саранск. Памятник Полежаеву в 14.00 ноль воскресенье. Пусть выходят не бояться. Спасибо. Вместе победим. Спасибо. Саранск. Памятник Полежаеву в 14.00 ноль воскресенье. А я что-то потерял. Ты на какой страничке читаешь? На 4? Третьей. Ага. Да. Владимир Саратов-Синтез, всем здоровья. Среди опрошенных 100 человек, 70 за смену власти, 20 не знают на кого менять и 10 за Путина. Всем да, удачи. вот удачи. Володя все правильно сказал. Спасибо, Володя. И вот каждую я прошу, проведите сами такие исследования. Видите, вот он деятельный человек. Сейчас он работает таксистом. Выперли его с Саратов-Синтез. Ну, может и слава богу, может, Володя, тебе и повезло, потому что там и любая авария может закончиться громадными человеческими жертвами. Поэтому, в общем-то, может быть это и удача. Ну, вот он таким образом, видишь, опрашивает людей. 100 человек, 70 за смену власти. Вот это реально. Это реальные цифры. Это не 86%. Дронов, Зеленоград, по усмотрению. Спасибо. спасибо. Алексей, без подписи, спасибо. Кунтка, Мальцева Рязань. Перемен... Власть ответит. 5 Спасибо. Наталья Беринг. Мы не выбираем, где родиться. Выбираем только одно. Быть людьми или не быть людьми. Спасибо. Спасибо. Геннадий и... Сочин, общак. Спасибо. Тут вместо Ника... Да. Мы Хочу взять кредит в банке и перечислить вам на революцию. Кредит отдавать не буду. Как вам эта идея? Путин за все ответит. Ну, вы можете... Вы можете в своем районе эти средства использовать именно для подготовки. Я думаю, что это будет справедливо. Это нормальная идея, в общем-то. И отдавать точно не придется. Леха НСК. Здравия 29-го был жестоко убит Юрий Власко. Выдающий спортсмен, победитель первенства Европы по вольной борьбе. Вечная память. Требуя максимально наказание всем участникам подлоубийства. Э -э да, я видел видео совершенно безумно, потому что такой, такой жестокости трудно себе придумать, когда человек много-много раз бьют в горло ножом. Совершенное безумие, то, что там творили эти люди. Я не знаю... Он... Безусловно, что, что бы там он им не сказал, да, он такого не заслужил никаким словом. Ну, дегенераты, сволочи, в общем, что можно сказать. Леон Хабаровска, за свободу. Спасибо. Слава. Здравствуйте. При регистрации Левкоина не зачислились. Подписан более трех лет. В сентябре 2016-го. Доната еще не было. Передал вам лично. Может... Да, хорошо, не вопрос. Тогда ты разберись с этим, милый Андрюш. Спасибо. Фома, нет вопросов уже. Интернет в Африке, интернет-комментарии помогли. Спасибо. Вадим Раменский. Вячеслав, я переживаю, Путин тоже сначала был на позитиве и говорил, что нужно строить дороги, больницы, снижать налоги, цены на газ, ЖКХ. А потом, вон как получилось, убить дракона. и 20. 2-0. Не, ну причем здесь убить дракона? Нам же вообще не важно, кто станет драконом. Нам важно, чтобы был народовластие, была открытость, чтобы у каждого дракона была видеокамера, микрофон, чтобы мы видели, куда они девают средства, чтобы мы каждое движение видели, чтобы каждый дракон выбирал столько на один срок. И все, и не будет никаких драконов. Будут баллонки очень пушистые, мягкие, я вас уверяю то безнаказанность порождает вот то, что мы видим, абсолютная безнаказанность и секретность. А безнаказанность от всей этой секретности, полная открытость. Наш мир сейчас дает такую возможность, и все. И не будет никаких 2.0 драконов. Но приходит дракон, и будет все свои силы, употреблять на наше благо, потому что любое движение сразу же закончится капультированием. Мы просто его поаплодируем и наградим его не одним орденом, а двумя, потому что он будет суперэффективный. И кто-то, да, может быть, скажет, а может быть, на второй срок его, а давайте, ну и нафиг. Дайте ему лучше вместо второго срока второй орден, вторую пенсию, пожмем руку, скажем, все, свободен дракон, летай там, и все нормально. Вот так да. что это относится ко мне в том числе. То есть я не претендую ни на какую должность, и не претендую на любую должность более чем на один срок. Все. То есть мы делаем то, что мы должны сделать, и сваливаем всей командой. Ни, ни на секунду мы не останемся, никто из нас не останется. Ольга присылает нам на, помощь, будущее. на будущее. Спасибо, Ольга. Спасибо. Сафин, привет, из Красноярска, спасибо, привет, Андрей из Москвы, 53 года, в Арктике нашли пирог, которому я сегодня не сказал, 106 лет, говорят, склонился неплохо, не, не хотелось бы такого президента. А вы знаете, а я вот сегодня, когда про этот пирог прочитал, я сразу же подумал, а не пирог ли это Роберта Скуота? Стал гуглить и нашел. У меня сразу в голове, представляешь, вот, что значит э, информация. То есть я читаю, что в, Аркти... в, в Антарктиде нашли, э, не в Арктике, а в Антарктиде, ага. да, нашли пирог. И я думаю, точно, это пирог, наверное, скота. И сразу у меня в голове и... Э, Бороться, искать, найти и не сдаваться, что написано у него на могиле. И сразу же, что такой гонщик серебряной мечты, который второе место получил после Амунсона. Представляешь, они шли одновременно к полюсу с разных сторон. И когда он пришел, он увидел, что там на полюсе уже Амунсон флаг поставил. Представляешь, то есть такой облом. Шел назад и погиб. Я уверен, что если бы он, наверное... Первым пришел бы не поим, потому что его там что-то грело. И вот многие такие вещи, которые ассоциативно проносятся, и вот рой сразу за одну секунду. И вот правильно, что самая быстрая человеческая мысль. Сразу же вспомнилось два капитана Каверина. Ну то есть вот бух, такой вот взрыв и полное наслаждение. То есть, у меня такое ощущение было, что я насладился этим пирогом. Но президента э, такого нам точно не надо. У нас вон Вова такой мугабы уже есть, его надо катапультировать. Так что, бороться, искать, найти и не сдаваться. Фома э, фи пишет фильм, когда плачут казаки. Угу. Посмотрим, наверное. Хотел бы я знать, такой ник, сколько донат нет? А, сколько донатнет лично Путина, мой знакомый ватник, если тот попросит. Не знаю, давайте вот эту. Кстати, вещь. Надо те люди, кто у нас проводят социуху, вот это сделайте. Подходите и говорите, вот это деньги Путину. Прям надо открыть счет Путину. Путину открыть счет и подходите. Вот сколько вы денег перечислите Путину? Представляешь, такой. Все люди будут бояться шугаться, сказать: вот у меня все, что есть в кошельке, я готов перечислить Путину на его борьбу, там я не знаю, где он там борется, все да, да с нами совсем. Все, спасибо, спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Да, очень приятно сегодня такой какой-то день особенный, не знаю. Пишет, это я забыл в 1994-м, наверное, про пирог. Ну нет, там пирог, пирогу больше 100 лет. Слава, как ты планируешь утро 5-го, 11-го, 17-го? 11, 11? Не знаю, как планирую, но я знаю, что я буду петь как всегда. Нас у утра встречает прохладой и так далее. Вот по поводу криптовалюта опять на что -то. Зритель пишет, откуда информацию берет, пока непонятно, но вот пишет, что компания Радиус групп Дмитрия Мариничева разместит оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода Москвич. Еще раз я что-то просто читал, тут вот человек пишет, смотри, у вас два года, ни на один вопрос мною в чате не ответили, что в будущем будет с материнским капиталом. Я только что про материнский капитал отвечал, наверное, вот три наверное, назад, о том, что вот тот материнский капитал, который есть смешной, во-первых, и... Делать отдельный какой-то материнский капитал нет смысла, есть смысл делать жизнь нормальной всем людям, а материнский капитал какой? Если женщина родила даже одна без мужа, одного ребенка, она уже должна в состоянии, мы должны обеспечивать ее таким образом, что она в состоянии прокормиться на пособие сама и прокормить ребенка. Вот этот материнский капитал. Полностью, я имею в виду, одеть, обуть, прокормить, там, жить в нормальных условиях. Если она двоих детей родила, то она вообще уже может э, не то, что может не работать, а вообще есть, смысла не будет работать. Нужно такие создавать условия финансовые, что а зачем ей работать, если она будет жить очень хорошо. Ну трех и так далее, это э, должно в прогрессе уже увеличиваться. То есть мы должны стимулировать рождаемость, безусловно, должны стимулировать рождаемость. И я думаю, что вот та медицина, с которой мы хотим начать, будет этому способствовать. Потому что сейчас очень важный вопрос, и мы это видим. Проблема рождаемости, это не только связано с нежеланием каких-то женщин там, или мужчин рожать детей, да. Это еще и связано с невозможностью. То есть, э, проблема именно производительной способности людей. Этим надо заниматься очень серьезно. Как сегодня анекдот э, э, прочитали, когда говорят, дорогой ты станешь папой. А что, звонили из Ватикана? Так что, на этой не гнуйте меня. Петр Славянский. Не игнорю, Петр. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо. Спасибо до, свидания. до свидания. А что я тебя перебил? Ты скажи там что-то. Это... Да. Спасибо. До свидания.